Чем красноярцы заправляют свои машины, сегодня проверяли представители Федерации автовладельцев из Законодательного собрания края. Акцию устроили неспроста. С 1 апреля в России повысится акциз на бензин на 2 рубля за литр. Соответственно, и цена в рознице подрастет. По подсчетам экспертов, Министерство финансов в среднем на 6-7%. А стоит ли это того? Репортаж Марии Семеновой. Без спроса, стука и предупреждения представители Федерации автовладельцев сегодня заходили в кассы Красноярских АЗС и спрашивали документы, те, которые должны быть в общем доступе, паспорта качества топлива и бумаги о прохождении термического испытания резервуаров, где бензин хранится. Некоторые администраторы делали круглые глаза, другие совсем не хотели идти на контакт. Здравствуйте, вас не видно. Ну, видите, что здесь э, испугались нам предоставить документы. Когда не предоставляют документы, единственное, может быть, вызвать подозрения, если они вообще. Встречались и более ответственные специалисты, которые бумаги показывали, но на документах почему-то не было печатей. Ту копию, которую нам показали о том, что резервуары чистятся, причем написано там 4 марта 2016 года, производилась очистка резервуаров. Мы также видим, что оно в копии и никакой печати не заверено. То есть, грубо говоря, это простая бумажка, не несущая никакой ответственности. Еще один момент, на который редко кто-то обращает внимание, это ливневая канализация, которая должна быть по правилам на каждой заправочной станции. Здесь мы видим, что она есть, но ее давным-давно никто не чистил. И вот куда она уходит, непонятно. Должен же быть специальный резервуар. Общественники не забыли и лакмусовые бумажки, разработанные специально для быстрой проверки топлива. Если цвет бумаги меняется, значит в бензине содержатся металлы, которые могут повредить двигатель и другие детали. В этот раз не оправдывал надежды все больше 98 -й. Отклонение 98 четко проявилось. То есть это означает, что на 98 виде топлива у данной автозаправочной станции очень большое содержание металла примеси. Это отклонение технического регламента. Красноярские водители подтверждают, довольны топливом, далеко не всегда. Подводил бензин. Каким образом? Ну, заправился и потом чуть машину в ремонт не отдал. Пока я не изъездил. Машина прыгала, скакала. Бывало такое. По зиме. Порой фильтра меняешь, там песок. Вот где и качество. Все нарушения, которые сегодня зафиксировали, общественники обсудят с депутатами законодательного собрания края. Парламентарии уверены, необходимо создать отдельный надзорный орган, который регулярно бы следил за качеством бензина. Мария Семенова и Григорий Зимин, Вести, Красноярск.